Всем привет, меня зовут Ян, с вами магазин Rock'n'Roll. Расскажу я вам сегодня о гитаре Crafter HJ250. Вот такая вот палочка, гитара формы джамбо в цвете sunburst, довольно такой массивный прямо, низ у нее деки, прикольно, мне нравятся, если честно, такие формы. Расскажу вам о характеристиках этой гитары. Обечайки и нижняя дека изготовлены из красного дерева, верхняя дека изготовлена из ели Энгельмана. Гриф изготовлен из красного дерева, накладка палисандр, струнодержатель палисандр. В принципе, здесь все по стандарту, кроме одного. Чаще всего в изготовлении гитар мы встречаем верхнюю деку из сихтинской ели. В этой модели она изготовлена из ели Энгельмана. По структуре она менее жесткая и плотная, чем сихтинская ель, и передает все нюансы звучания инструмента. Кто еще не слышал о компании Крафтер, то сейчас я вам о ней немного расскажу. Компания Крафтер находится на рынке уже более 50 лет, заводы которые стоят в Корее и Китае. Естественно, модели по побюджетнее производят в Китае, а что подороже уже изготавливают в Корее. Эта модель впервые представлена на нашем российском рынке, произведена она в Китае и звучит довольно круто. На этой модели установлена писюлявка, понимаешь, чтобы ремень зацеплять. И здесь так. то есть это уже удобно Чем? ну вот не надо здесь эти веревочки что-то ведь понимаешь это ну время отнимает тут хлоп хлоп надел и все в пляс полетел сразу Удобный гриф. Вот что я люблю это удобство. Вот это поворот! Вот этот большущий корпус придает объем, колоссальный звучанию. Это реально прикольно, когда ты ощущаешь все эти вибрации при игре. Хочется играть, не переставая. Я скажу вам честно, что эта гитара в своем ценовом сегменте звучит на голову выше своих конкурентов. Некоторых. Приходите, опробуйте этот инструмент самостоятельно. А еще больше интересных и познавательных роликов вы найдете на нашем канале. С вами был магазин Rock'n'Roll и Ян.